вокруг пиписьки. С наступающим Новым Годом! Два способа. Я снимаю годный контент, заходи ко мне на канал, вы снимаете какое-то дерьмо, но есть одна фишка, включаемся, небольшой видосик, после просмотра которого вам станет все понятно. Всем привет, друзья, меня зовут Кирилл, и сегодня я вам расскажу топовый способ, как набрать первую, вторую, неважно, третью, тысячу подписчиков на Ютубе. Именно этот способ помог мне набрать свою первую тысячу подписчиков, поэтому я с уверенностью могу заявлять, что этот способ рабочий. Не поверите, где я сейчас нахожусь, это тот самый новосибирский ху**ый каток. Фотография этого катка сверху вызвала большой резонанс. О нем шутил и Ургант, и Дудь в своем инстаграме написал «Вот где вся сила Сибири!» Поэтому сейчас я гуляю Круг пиписьки. Как сказал Иван Ургант, если вас послали в Новосибирске, значит вы на катке. Вернемся к теме набора подписчиков. Я решил провести эксперимент и 1 декабря записал скринкаст внутренности своего канала, где за последние 28 дней на моем канале было плюс 207 подписчиков, 19 тысяч часов просмотров. Это тоже очень важно, потому что благодаря этому способу растут и другие метрики аналитики, не только подписчики. 16 тысяч просмотров и 19 долларов доход. Немного стемнело, посмотрите, как вокруг этого каркаса стало красиво, невероятная атмосфера. Новосибирские Новосибирске мало достопримечательностей, каких-то особо крутых мест, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. На самом деле, именно вот в таких вот местах появляется новогоднее настроение. Как раньше в детстве, помните, на елочку ходили, всегда было весело. И вот сейчас, мне кажется, это что-то подобное. Прикольно. С наступающим Новым Годом. Итак, сейчас я покажу, как изменились метрики аналитики, и потом покажу, как мне удалось этого добиться. Заходим спустя, получается, 25 дней после начала моего эксперимента и сравниваем, что же изменилось. Не дотерпел я, получается, еще несколько дней. Если бы я снимал это видео 28-го, статистика была бы ровно с 1 по 28. А сейчас получается с 28 по 25. -е. Напомню, что начал я этот эксперимент 1 декабря. Ну да ладно, смотрим аналитику. Обращаем в первую очередь на количество подписчиков. Оно по сравнению с прошлым месяцем выросло на 74%. Было плюс 207 подписчиков, стало плюс 372. Выросло время просмотра с 950 часов до 1500 часов, что является на 60% больше, чем в предыдущем месяце. Также увеличилось количество просмотров с 16 до 24 тысяч. Этот способ называется правильный пиар в комментариях. Буквально 3-5 минут в день я уделял этому методу, особо не напрягая, сделал я это только для того, чтобы заснять этот ролик и показать реально рабочий прием для набора подписчиков. Сейчас я покажу наглядно два способа, как нужно правильно, ключевое слово именно правильно пиариться в комментариях. А перед тем, как я это сделаю, попрошу вас об одной несложной вещи. Лайк, подписка, я, все понятно. Хочу сделать предновогодний ролик на канале в формате вопрос-ответ. Накидайте в комментариях под этим роликом интересующие вас вопросы. Неважно, о заработке, о телеграме, ютуб, может какие-то личные вопросы. И в следующем ролике я на них отвечу. Вы напишите вопросы, а я в свою очередь решил сделать вам новогодний подарок и разыграть одну тысячу рублей. Условия участия просто написать к этому ролику либо вопрос либо какой-то комментарий связанный с тематикой этого ролика победителя я выберу в следующем ролике с помощью какого-нибудь сервиса так что в прозрачности розыгрыша можете не сомневаться кто-то получит 1000 рублей а кто-то попадет в следующий ролик если задаст какой-то интересный вопрос да мелочь но кому-то может быть приятно а сейчас я покажу вам как нужно правильно пиариться в комментариях? Есть два способа. Первый. Смотрите, я подписан на множество каналов, которые так или иначе связаны с заработком, продвижением, личностным ростом. Если мы нажмем на кнопку подписки, здесь будут отображаться ролики тех каналов, на которые я подписан по мере их выхода. Смотрите ролик канала «Хомяк компьютерный». Это канал, который рассказывает о развитии YouTube-каналов, о каких-то фишках ВКонтакте. Его аудитория очень схожа с моей, в принципе. Я захожу на его ролик и тут сразу пишу комментарий, даже без просмотра видео. Нужно писать коммент, который будет состоять из двух частей. Первая часть, она должна обязательно относиться к тематике ролика. Но так как ролик я не смотрел, я напишу какую-нибудь общую фразу. Кстати, обязательно выделяйте ваше сообщения звездочками. Тогда оно будет отображаться жирным шрифтом и будет более выигрышно смотреться на фоне остальных. Пишу «Спасибо. Именно это и искал сегодня». И вторая часть комментария должна состоять из слов, в которых вы так или иначе упоминаете о себе. Не то, что там я снимаю годный контент, заходи ко мне на канал или там go за имку. Все это не работает. Чаще всего такие комментарии будут попадать в спам-блок. Я напишу, выглядит это может, конечно, и бредово, но я напишу, очень помог мне развить свой канал. Точнее, мой канал. В общем, неважно. Вы осторожно упомянули то, что у вас есть канал и что автор ролика, по чьим видео мы пишем коммент, помог развить мне канал. Люди, которые будут читать этот коммент, прочтут, что вы как-то развили свой канал, им станет интересно, и они обязательно на вас перейдут. Если контент действительно качественный, то процент подписки будет очень высокий. Соответственно, если вы снимаете какое-то дерьмо, то на вас мало кто будет подписываться, но все же подписки будут. Идем дальше. Канал MoneyTime. Снимает о различных способах заработка. Смотрим на название ролика и пишем первое, что придет в голову. Первая часть коммента, относящаяся к ролику. Я не смотрел это видео, поэтому приходится писать что-то обобщенное. Как всегда, годнота. И вторая часть, нужно как-то хитро намекнуть, что у вас есть канал. Возможно, тоже сделаю на это обзор. Это действительно рабочий прием, я даже не знаю, как его назвать, я просто его сам придумал. И как показывает практика, с помощью него можно привлечь достаточно большое количество подписчиков. Не спешите уходить, самое интересное еще впереди. Переходим ко второму способу. Помимо пиара в целевых маленьких каналах, можно писать еще комменты под видео известных блогеров, где можно собирать еще больше трафика. Например, я писал комментарий к ролику Ксении Собчак, где мой коммент набрал 1300 лайков, и он находится один из первых среди 10 тысяч комментариев. Представляете, сколько с одного ролика можно собрать подписчиков? Дальше, я писал ролик под выпуском канала «Редакция», который набрал 1700 лайков. Это неплохо, согласитесь. Многие люди после того, как видят, что ваш комментарий собрал большое какое-то количество лайков, переходят на ваш канал, и опять же, если им нравится ваш контент, они подпишутся. Если не понравится, то, соответственно, нет. Чем лучше контент, тем больше процент подписок. В этом способе комментарий должен быть максимально тематическим. Никаких сторонних комментариев по поводу упоминания вашего канала, как я показывал в первом случае, быть не должно. Сейчас давайте напишем комментарий, который наберет много лайков под каким-нибудь известным и большим каналом. Вот, например, я нашел на канале А поговорить вышло интервью с Максимом Галкиным. Для того, чтобы ваш комментарий был максимально тематическим, нужно посмотреть это интервью. И после этого уже писать комментарий. Но есть одна фишка, которая поможет вам... Несмотря видео, писать комментарии, которые будут набирать большое количество лайков. О ней я расскажу немного позже. А сейчас я мельком пролистаю это интервью и придумаю, что можно под ним написать. Пролистал и принял решение написать вот такой вот комментарий. Казалось бы, ничего особенного, но я уверен, что он выстрелит. Ставлю видео на паузу и включусь, когда уже будет виден результат. Включаемся. Прошли сутки после того, как я написал комментарий. Ищем это самое видео. Смотрите, 606 лайков набрал мой коммент. Теперь самое интересное. Почему я был так уверен, что мой комментарий выстрелит и наберет столько много лайков? Об этом я расскажу в своем телеграм-канале. Ссылку на который вы найдете в описании. Переходите, я скину туда небольшой видосик, после просмотра которого вам станет все понятно. Так что добро пожаловать в телеграм. Хочу сказать, что на протяжении всего эксперимента я уделял этому методу всего 35 минут в день оставлял свои комментарии буквально под пятью видео и результат э, достиг того что его уже можно как-то оценивать представьте что будет если писать по 10 по 20 по 50 комментариев в день Именно таким образом я, когда начинал вести свой канал на ютубе, я набрал свою первую тысячу подписчиков. Потом я все это дело забросил, потому что мне интересно наблюдать именно за органическим ростом своего канала. Меня это больше заводит, что ли. Задавайте под этим видео вопросы, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше 1000 рублей. Лайк тут, подписка чуть правее способ как набирать много лайков под топовыми видосами в телеге телега в описании в общем пакета